Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня у нас будет очень вкусный рецепт. Но перед этим обязательно подпишитесь и поставьте лайк этому видео. Сегодня мы с вами будем готовить имбирный чай. Я знаю, что мои подписчики очень любят рецепт у всяких чаев. Вот вам такой зимний чай с имбирем, потому что имбирь, мне кажется, зимой вообще незаменим. Он очень полезный, согревающий, вкусный и уютный. Основной наш ингредиент, конечно же, корень имбиря. Берем обязательно свежий имбирь, лимон, еще можно взять апельсин, мята. Это классный продукт здесь, но без нее, конечно, можно обойтись. Тем более, если вы не можете найти свежую мяту, можете взять сухую. Несколько палочек, гвоздики и заварка. У меня здесь зеленая. У нас с вами все ингредиенты практически готовы. Нам единственное нужно нарезать лимон на кружочки и имбирь натереть на мелкой терке. В этом рецепте, как сказал мой муж, главное не переборщить с имбирем. Но точного количества ингредиентов имбиря нет, потому что кто-то любит очень насыщенный имбирный чай, кто-то любит, чтобы лишь только дольки имбиря чувствовались во вкусе. Вот смотрите, у меня есть вот такой корень, сейчас его измерим рулеткой, он у меня 6 сантиметров. Я возьму от этого примерно половину. У нас все готово. Чайник мы заранее вскипятили, лимон нарезали, имбирь натерли. Теперь можно собирать чай. Берем заварочный чайник, я обожаю вот такой стеклянный, и собираем все наши ингредиенты. И, кстати, в конце мы еще добавим секретный ингредиент. Я надеюсь, вы догадались уже какой, но если нет, то смотрите видео до конца. Кстати, очень хороший лайфхак для тех, у кого чайник беситечка или когда ситечка потерялась, как у меня. Есть вот такие вот специальные пакетики для чая, и сюда можно складывать все мелкие ингредиенты. В данном случае я положу сюда заварку и натертый имбирь. А все крупные продукты я сложу непосредственно в сам чайник. Наш секретный ингредиент, это, конечно же, мед. Заметьте, что у меня мед в банке из-под потому что дедушка покупает его на рынке. Но какой же имбирный чай без меда? Наш чай готов, и теперь ему нужно настояться. Смотрите, здесь можно подождать примерно 5 минут и пить чай горячий, а можно дать ему полностью остыть и пить чай холодным или теплым. Здесь кому как больше нравится. Смотрите, какой чай у нас получился, он очень ароматный. И, кстати, вот этот поднос мне подарила моя подписчица Ирина. Смотри, я им пользуюсь, спасибо тебе большое еще раз. Давайте попробуем. Ой, как вкусно пахнет. М -м -м. Идеальный. Имбирь чувствуется, но не жжет горло. Мне кажется, вот э 3 см корня имбиря прям отлично на литр воды. Лимона достаточно, а меда можно, в принципе, если любите послаще, положить побольше. Но чай очень вкусный, очень. Обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что у меня будет много рецептов вкусного чая и не только. Ставьте лайк этому видео и пишите комментарии. Всем пока!